Uh, what's this? Ты чё, это калинка? мастеревым ютубовцем начинающим малярам и я думаю для бывалых маляров это все пригодится итак мы имеем форт <coughs> старенький вот такой вот, вот. Mm -hmm. на подборы значит мы пошли значит на подборе такой краски значит у нас нет то есть машина перекрашена. на этой машине надо красить вот это значит деталь у нас унизу вот здесь вот надо красить вот это надо красить mm -hmm. зад багажник вот здесь вот. здесь у нас вот это надо красить по здесь здесь и вот это переходом покрасим это самое крыло итак приступим к подбору Значит, мы постараемся подобрать близко если близко то и покрасим этой краской если не близко то на подслой а верхний слой уже закажем рамстона на хорошей краски. Вот так для начала приготовимся. Черная НС. Она уже начата у нас банка есть. Алюминиевая пудра так называемая есть, ну тут два составляющих а потом уже под колер еще чем нибудь попробуем, там в предыдущем видео я вам показывал, по каплям все это делается но это как раз очень скрупулезно и долго, и до да самое это при маленьких объемах хорошо вот, сейчас у нас объем большой значит мы можем себе позволить значит более быстро доделать все сделать для того, чтобы быстро сделать берем вот такую бутылочку должна быть прозрачная обязательно вот Берем краску черную, то есть у нас это база черная. Открываем. Соответственно, до этого она хорошо у нас перемешана. И заливаем туда. Соответственно, сколько мы налили на всякий случай, Кромдашеком здесь отмечаем. Там мы пометили, сколько мы объем первоначально залили. Потом, кто, кажется, целки мог сразу туда попасть? Ну я через речку. Опаньки! Став... Ложечку берем, вот такую вот чуть зарой и засыпаем. Опаньки! Еще берем одну ложечку, вот такую и еще досыпаем это дело протрушиваем сравниваем это дело но ну, мы видим что она очень очень черная так добавляем еще понятное дело что очень очень мало это у нас серебра значит мы можем уже здесь добавить его так берем ложечку одну В тот раз мы две добавили это будет три это будет четыре Это будет 5 Записываем это дело. Видите, посветлило уже и прилично. Это у нас была вот эта черная ведь, и база, а эта какая уже серенькая стала. То есть идем в правом направлении. Тупо просто уложим эту бутылку на какую-то из деталей и присматриваемся ну, мы видим что она поближе стала но еще темная а там потом мы ну, посмотрим добавим есть кто пока хватит так записали у нас получилось 6 уже вложек, да и хорошенько перемешиваем Вот у нас была черная такая Вот такая теперь стала Грубо на машину и смотрим вот, Темнее явно дело, что тона не хватает Но она еще темнее Посветлим еще столько и засыпаем то на 6 уже будет закрываем и процесс повторяем Ложим. И смотрим. вот видим что она еще у нас темнее добавим еще еще такую ложечку туда приска смотрим значит у нас черная такая была мы вот такую вот сделали переворачиваем тупо ложим вот мы видим что она подошла уже да у нас как посветлость еще она немножко темнее вот но теперь то на не хватает добавим сюда синего вот такой имеется Соответственно хорошо перемешали до этого. Вот. Но здесь уже надо намерить, потому что вот это цветнее, которые в тон ходят, их надо очень аккуратно. Вот на отвертку я до конца опустил ее. Опа. И туда. Раз. Два. У нас две отвертки. Мы туда освобачили. И плюс еще я беру вот это самое, потому что я вижу, что она еще у нас светлее. Мы еще добавим туда вот этой пудры. Вот такую ложечку. Плеск. Есть. То есть можно чуть пересветлить, она будет тонко, там видно. А потом это сам у нас же еще этот не полностью он сама комплект сделаны у нас, комплект, у нас есть вот потом мы его можем и затемнить есть перемешиваем то есть мы пошли в тон затем хорошо перемешиваем синенький ветенка помешали ну как всегда тупо его ложим на машину смотрим где-то мы чего-то подошли вот по тону она отличается надо это темнее, и тона не хватает синего. Значит, надо синего добавить. И серебра добавить. Добавляем. Серебришка Ну, Чем светлее краска становится, тем ее... кажется, больше надо добавка, чтобы ее на тон как-то засветлить. Ну, вот такую ложечку еще. Плеск. Да, есть. Значит, синего берем. Вот этого Синего нас еще одну отвертку до конца ее я ее опустил ну в мере здесь то как может шприцем или еще как вот. но я по простому здесь значит до конца вогнал ее. и только плесик. это у нас будет третья отвертка но не побоюсь еще одну добавить это будет четвертая отвертка полесик есть перемешиваем хорошо Я уже посмотрел чтобы ваше внимание сильно не задерживать еще надо добавлять сюда значит добавим сюда серебра вот такую ложечку еще одну блеск и еще одну ложечку блеск вот и так у нас получилось 5 6 7 11 ложек мы добавили добавим синего сюда также Так, обмакаем до конца. Близько. Еще одна. Это будет пять у нас. Еще одну возьмем. Шесть. Шесть синего давай. Хорошенько перемешиваем. Вот. И уже. Опа. Опаки. Ну вот где-то она так подошла, можно сказать. Но еще грубо говоря не хватает синего, и она еще чуть темнее. Добавим это дело ложечку светлого серебра. Есть? Так, так отвертка до конца. Опа, еще одна отверточка есть. Ну и еще одну добавим, еще две. Опа, значит плюс две и плюс ложка серебра. Запишем этому хозяйство. Значит, здесь у нас серебра. Этого две и эту ложку одну. Добавим еще синего. Опа. Еще плюс один. Записываем. Добавим еще порцию синего. Отверточку нашу. Плеск. Добавим еще синего. Плеск. Одну отверточку. Плестик. Другую отверточку. Записываем. Добавим еще синего. Отверточку близко. Одну и еще одну. Записываем. Нева. не хватает. Так, отверточку близко. Одна, две, три. Еще синенького. Так, отверточку, блеск, одна, вторая, и третья, записываем. Еще синего, плюс еще одна, отвертка, и плюс еще одна, отвертка. И плюс еще одна. Значит, добавим еще синего. Плюс одна отвертка. Плюс две. Плюс три. Плюс четыре. Добавим еще синего. Значит, раз. 3 4 так и так посмотрим мы тут намутили хорошенько перемешиваем ложим и смурим вот но ну, очень близко так сказать так и так мы видим, что эта краска вполне, из практики, Вполне значит, аж бегом пойдет на подслой. Раз, второе. По низу, где-то такие вот нижние детали, бампер или еще что, тоже она уже в аккурат идет. Переходами тоже отлично идет. Чтобы это самое подвести еще ближе, если машина, к примеру, там дорогая, ну, дорогой, я думаю, что не буду такой краской красить, вот, ну, если вдруг... Вот, то тогда надо это самое, вот эту краску, которую мы сделали, процедить хорошенько И сделать уже задувать пистолетом по машине или с образцами Вот, тогда уже ближе может к тону к этому подойти И там уже она будет почти в аккурат. То есть этот цвет, в принципе, делается очень легко Вот, все остальные вот эти цвета, значит, начиная вот таким вот методом Можно все делать такие цвета Значит, начиная от снежной королевы, типа серебро там почти одно добавляется немножко тона добавляется вот затем вот идет вот, вот, мокрый асфальт там сухие асфальты всякообразные такие то есть темные вот, серебристые машины тоже вполне вот такой краской можно делать единственное там может отличаться тон то есть, здесь вот тон синий идет у нас вот а там может быть красный ну тоже добавляется красный вот с такого это самое с и желтый как у нас краса имеется вот этими тонами вполне можно вывести в тон. То есть, в общем, обещает все это дело. Значит, вот по бутылке, значит, мы можем делать легко, близко подойти. Вот. Затем, значит, задувчики делаем с пистолетом обязательно, потому что там зерно, то есть это 10 И потом, после задува, значит, можно еще ближе, ближе, ближе подойти к этой краске, к цвету. Вот. Когда мы близко подошли, там уже мы улавливаем тон. Сперва тон, оно не сильно видно, так сказать. Мы неопытным глазом, если. Вот, когда мы подошли светлый или темней, тогда мы уже видим, какой тон надо, там, синий, красный или еще какой. Добавляем по тону, просветляем, затемняем. Вот, еще тон доводим, доводим, доводим, который надо. И все у нас получится нормально.